Ребята, всем привет! Добро пожаловать в новый формат, который называется «Большой выпуск. Маленькие города». от польско-чешской границы находится настоящее чудо природы это скальный город Адршпах Итак, ребята, мы на границе польши чехия Некоторые люди пошли менять валюту потому что не у всех была с собой Я хочу вам дать совет, что лучше валюту меняйте в своем городе потому что на границе разница существенна мы сейчас постоим здесь немножечко, всего лишь 20 минут, и будем отправляться. Нам осталось буквально проехаться считанные минуты, и мы будем в скальном городе. Мы уже на месте. Хочу вам сказать, что вход здесь 160 крон. Если вы приезжаете на своей машине, вы должны обязательно зарезервировать место на парковке или же при заезде оплатить парковку, потому что она здесь платная. Также сзади меня есть такие туристические домики, где вы можете купить магниты, можете покушать, купить водички или же сходить в туалет. Когда мы только приехали, я, конечно же, ничего не покупала, потому что для меня была главная цель – это увидеть скалы. Но если вы заядлый любитель магнитов, каких-то чашечек или попробовать местную еду, обязательно этим воспользуйтесь. Приблизительные цены на кофе. Эспрессо 40%. Американ 40, лато 50 и капучина 50. Также есть чай 25 грамм. Наш куратор пошел договариваться за билеты, чтобы мы все 50 человек не стояли в очереди. Он купит билеты сразу для всех, поэтому мы немножечко тут прогуляемся, подождем его и будем отправляться уже в скальный город. Хочу вас сразу предупредить, что лучше в парк запастись едой, водой, всем необходимым, потому что в самом парке нету магазинов. И вы сможете, например, воду попить только тогда, когда выйдете из парка, поэтому обязательно об этом позаботьтесь. Интересный факт об этом городе. Я вам хочу сказать, что в этом городе всего лишь проживает 500 жителей. Как же появилось это чудо природы? Оказывается, миллионы лет назад здесь было теплое и неглубокое море на дне которого накапливался песок и другие органические осадки. Затем, когда вода отступила, песок, мел и прочие мягкие осадочные породы вымылись под воздействие дождей и снега. Вот и получилось, что гуляя по городу, мы видим очертания дна Древнего моря. В старославянские времена жители ближайших деревень прятали в скалах в случае опасности и поклонялись некоторым из гор, чувствуя в них потустороннюю силу. Неудивительно, что богатое воображение древнего человека видело в них силуэты божеств и животных. Горы действительно имеют необычайную форму и пробуждают фантазию, а некоторым из них даже присвоены собственные имена, например двое влюбленных или вдова. Кроме причудливых скал в заповеднике есть два небольших водопада, самый большой из них 16 метров и несколько живописных озер, по одному из них можно прокатиться на лодке. Удивительно то, что об этом месте мало кто знает. Может быть, для вас я тоже открыла это место. Если да, обязательно ставьте лайк, я буду ждать. И хочу вам еще сказать, что это место находится, как я уже говорила, приблизительно в трех часах езды от Вроцлава и приблизительно такое же время от Праги. Поэтому, если вы еще здесь не были и проживаете где-то в этом районе, Пожалуйста, приезжайте сюда, здесь очень красиво. Здесь еще есть железнодорожная станция. Если поискать и посмотреть со своего города в город Адршпах направление, может быть, у вас получится даже купить билет на поезд. Сразу после входа на территорию открывается живописное озеро, а вернее затопленный песчаный карьер, который стал необычайно красивым дополнением местным ландшафтом это озеро просто удивляет на каждом шагу мы случайно увидели рыбу конечно я бы не сказала случайно ее тяжело не заметить но все же я никогда такой большой рыбы не видела, тем более, считывая то, что это озеро настолько прозрачное, что, наверное, видно каждую песчинку. Страшный пожар 1842 года уничтожил большую часть местной растительности, но, как ни странно, серьезно помог развитию туризма. Вид на заднем фоне просто шикарный. Вы, когда входите в парк, это самое первое, что вы увидите. Это озеро. И здесь в основном очень много фотосессий. Фотосессии можно устраивать как внизу, или вот подняться, как я, и здесь сделать красивые фотографии. Интересно то, что в заповеднике развито скалолазание. Здесь много тренировочных маршрутов, но они доступны только тем, кто имеет разрешение. Нам выдали небольшие брошюрки, там нарисована карта. Мы уже проходим вокруг озера и дальше мы уже пойдем по зеленой тропе. На территории заповедника сейчас существует три тропы. Весь маршрут можно разделить на четыре части. Скальное предместье с озером, скальный город, малое высотное озеро и новая трасса. По всей территории этого скального города расположено много лестниц. Они ведут как вверх, так и вниз. Поэтому обязательно надевайте удобную обувь, желательно кроссовки. Также не забудьте какую-то легкую куртку, если вы поедете, например, летом. Потому что в этих скалах все равно прохладно, мокро и сыро. Сейчас вам хочу показать карту практически на каждом углу. Висят небольшие карты. Вот, на моем заднем фоне, видите, мы сейчас идем по зеленой тропе, идем в самое популярное место и будем делать фотосессии. Также в самом парке обустроены лавочки. Вы можете посидеть, отдохнуть. И стоят мусорки. Обязательно выкидывайте в мусор в мусорку, чтобы не вредить природе. У меня просто дух захватывает от такой красоты. Посмотрите, как красиво. Это просто невероятно. Итак, мы уже дошли до самого популярного места до арки. Видите, уже собралась очередь фотографироваться. Здесь очень красивые получаются фотографии. Конечно, на фоне таких скал. Знаковое место, обозначающее вход в город, является готические ворота, которые соорудили в 1839 году. Кажется, пройдя через арку, попадаешь в какой-то Фэнтезийный фильм о эльфах и гномах. Неудивительно, что в Аддершпахе снимали некоторые эпизоды из серии Хроники Нарнии. Несмотря на то, что за аркой я не обнаружила никаких фантастических персонажей, кроме огромных камней, виды были не менее впечатляющими, а фантазия сама таки пыталась дорисовать что-то сказочное. Каждый камень имеет свое название. К примеру, хромовый камень. Вот здесь вот висит табличка. Туристов в парке очень много. Есть как поляки и чехи. Также я слышала английский язык. Конечно, я не знаю, откуда люди приехали, но все же людей очень много. На территории парка есть водопад. Вы посмотрите, он, конечно, небольшой, но все же очень красивый. За готическими воротами тропа пролегает через узкое ущелье, напоминающее каньон. Огромные каменные глыбы называют болванами. Некоторые из них достигают 90 метров в высоту и имеют свои собственные имена, данные им в виду в схожести с предметами или людьми. Самые известные из них – сахарная голова, кувшин, влюбленные, зуб, чертов мост, и староста. Пионеры горного туризма появились в этих местах в начале XVIII века. А первая сохранившаяся картина изображения скал датируется 1739 годом. Появился досуг в некогда дикие, недоступные для ноги человека пещеры и горные лабиринты. От а скалы посетили многие выдающиеся люди, в том числе великий немецкий поэт Вольфхарт Гете. Бывали здесь также польские и чешские знаменитости. Эти скалы очень стоящее и интересное место. Если вы любитель природы и активного отдыха, вам сюда. К тому же я была приятно удивлена тем, как качественно и красиво здесь создана туристическая инфраструктура. Лучше всего посещать заповедник в теплое время года, так как в скальных дебрях прохладно и даже немного холодно. Без туристов, конечно же, никак, но я смогла протесниться между ними. По скрипту это бюст Гёте. Я еще в то время не знала, что в честь него поставили здесь бюст. Здесь даже перед фонтаном есть памятник. 1790 год. Я не знаю, что там написано. Очень плохо видно, но скорее всего, что этот мужчина относился к этому водопаду. Как приятно наблюдать за тем, что люди любого возраста путешествуют. Мы решили подняться повыше, чтобы попробовать запустить дрон и поснимать эту красоту с высоты. Но как оказалось, что здесь есть ограничение 30 метров. Поэтому дрон мы то запустили, но поснимать всю эту красоту сверху у нас не получилось. Дрон просто не мог подняться выше 30 метров. Мы покинули эту идею и уже выходили из парка, так как парк закрывался в 6 вечера. При выходе из парка были небольшие сувенирные лавки. Если вдруг вы не успели что-то приобрести, вы можете это сделать на выходе. Эта экскурсия заняла примерно 4 часа. Да, немного, но оно того стоит. Природа настолько удивительна, что хочется любоваться. Поэтому путешествуйте, ребята. До новых встреч!